Чтобы разбираться, что такое, что такое, какая-то проблема на ютюбе, да, это так не работает, к сожалению. Коп, шурф, магнит. Мне нравится картинка, потому что два человека такие уходят в закат, да, и добывают <соценно> эти... Как называется эта штука? Боже мой. Ну, в общем, эм, э, да, э, железяки ищут, ищут железяки, да. Подписываемся на каналчик. Древность и старина знакомства с каналом, давайте смотреть.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 На распашке царские находки. Это, кстати, получше вроде. Это пободрее, да, прям. Ну, пободрее, да, кстати. Нет, есть какой прогресс. Мне нравится то, что вот здесь уже нормально. И, кстати, камера нормальная. Не, можно это поднимать, да. А так вот, вот это уже лучше. что этот ролик я, видимо, открыл неудачный. Прям повеселей.